вас уважаемые представители знака зодиака весы сегодня мы посмотрим что ожидает вас в ближайшие три недели пока венера будет двигаться по знаку зодиака рак со 2 по 26 июня для вас знак рака непосредственно связан с карьерой поэтому для вас этот период будет особенно важен, благодаря тому, что Венера сама по себе в раке очень мягкая, очень эмоциональная, склонна к заботе, к единению. Можно говорить о том, что любые вопросы, связанные с вашими карьерными целями, они, они должны решаться полюбовно и в вашу пользу. Очень важно также то, что Венера в карьере будет периодически образовывать положительные гармоничные аспекты к вашему дому работы вначале первый период это со 2 по 7 июня а второй период это с 17 по 22 июня именно в это время вы можете получить какие-то благоприятные новости которые улучшат ваше положение могут быть очень важные поступления вот основной вашей деятельности, либо же от покровителей. Также это период выздоровления, вашего профессионального роста, продвижения и получения каких-то благоприятных финансовых и эмоциональных результатов по данной теме. Чем мы входим в данный период? Следует учитывать, что мы входим на периоде затмений. Последнее затмение состоится 10 июня. Видео по затмениям я готовила. Если было интересно, вы посмотрели. Называется «Коридор затмений» с, с 26 мая по 10 июня. Для того, чтобы понимать, какие последствия он несет для каждого. И учитывая, что Меркурий стал ретроградным, а вы непосредственно сопр... Ну, не совсем сказать что вы соуправляете с Меркурием. Но Меркурий для вас очень родственная планета, поскольку непосредственно связан с передачей информации, с коммуникабельностью. И, конечно же, с 30 мая по 23 июня, находясь в ретроградной фазе, для вас это очень тяжелое время, когда вам буквально ну, сложно собрать все мысли в кучу, принять правильные решения. И особенно это будет касаться тех, кто занят получением высшего образования юридической сфере, для тех, кто находится за границей, для тех, кто связаны какими-либо отношениями с иностранными партнерами, с темой путешествий, туризма. Вот для вас эта тема, она, конечно, может идти с пробуксовками. Но, но все пойдет вперед. Если вы успокоитесь немножечко, это время как-то ну не пересидите, а просто посвятите тому, что будете доделывать какие-то старые рутинные дела, до которых раньше не доходили руки, то начиная с 11, вернее с 23 июня, когда он станет прямым, ваши дела пойдут постепенно опять в рост, связанные, связанные с этой темой. А вот еще интересная позиция. Обратите внимание, с 11 июня Марс перейдет из вашей зоны карьеры в зону дружбы. Я здесь ее не выделила, я ей не придала значения, но могу сказать, что после 11 числа для вас наиболее благоприятный период для взаимодействия со своим дружеским окружением и вообще с любыми коллективами, крупными коллективами. С 12 по 15 будет образовываться гармоничный аспект от Венеры к Урану, который находятся в зоне чужих ресурсов. Вполне возможно, что на этом периоде вы сможете получить необходимые для вас ресурсы, кредиты. Ну, какие-то, то Если ваши цели связаны непосредственно с финансами или с получением наследства, то здесь вас ожидает удача, Все получится. Еще хочу обратить внимание, что Сатурн будет до 11 октября ретроградным. Он у вас находится в зоне любви детей. То есть до октября неблагоприятное время для зачатия. И... Также может некоторое отчуждение от ваших любимых, а может быть у кого-то дети уедут, или отдаление с ними. Ну, знаете, некоторые вот вопросы связанные с любовной тематикой, с хобби, они могут идти с пробуксовками. 20 по 24, пожалуйста, обратите внимание, между Венерой и Плутоном будет оппозиция. Вот так как сейчас, на период 2 июня, между Марсом и Плутоном. Венера достигнет точки Марса и пойдет в такую же позицию. Она для вас будет занимать ось 4 и 10 домов, и это указание на то, что, возможно, изменения в семье могут вас несколько вывести из равновесия. Но могут. Тем не менее положительно проиграться в карьере или в осуществлении каких-либо ваших основных целей, главных планов. Ну на сегодня но астрологически мы закончили. Сейчас посмотрим, что вам покажет Дару. Сегодня мы рассмотрим две основные темы. Первая – это работа, вторая – это любовь для мальчиков, для девочек и также основной совет на ближайший период но смотрите, по работе здесь ситуация проигрывается таким образом, что вы стоите либо перед выбором либо вы ожидаете решения еще какого-то третьего человека, вы переживаете по поводу этого решения и надеетесь на то, что оно будет принято, так вот здесь по итогу вас ждет реализация, вы получите больше чем рассчитывали, по девяточке пентакли, видите, здесь идет полное удовольствие и гармония, бабочки летают богатый парк Теперь, что касается любви, вот здесь первая информация идет для мужчин. Есть некая женщина, скорее всего, она относится к земной стихии, которая играет вами как эта дама на дудочке. Но это девушка, женщина, она слишком заинтересована в материальных ресурсах, и ее можно назвать духовно пустым человеком. Еще также могут ну, видеть таких женщин бывают. Один из видов таких женщин относится к дамам легкого поведения, когда вы сами понимаете, что интересует. И она очень внимательно за вами наблюдает, она присматривается к вам. Но, к сожалению, тут как-то кроме материальной заинтересованности никакой другой не видно. Что же касается девочек. Вы находитесь в каких-то своих мечтах, иллюзиях, вы не понимаете, куда двигаться дальше, но вы очень сильно ожидаете человека, ожидаете помощи от него. Вы хотите человека встретить, который вас спасет, вытянет из этой рутины, трясины. и ваше сердце болит, оно неспокойно, оно обмануто, и оно еще не готово принять. Любовь. Да, пока еще немножечко рано. Ну хорошо, что касается тех взаимоотношений, которые ровные, давние, твердые, <свят> спокойные, устоявшиеся. Давайте посмотрим. Ну, здесь звезда, по карте звезда, здесь все очень стабильно. Э, у вас совместные есть цели, планы и есть шанс их реализации с дальней перспективой. тоже касается основного света, здесь идет пребывать в полной гармонии привести свои мысли свои чувства свои эмоции в полную гармонию знаете что жизнь это течение времени от одного мгновения к другому наслаждайтесь обычной жизнью обычным солнцем обычными цветами дождем тучками и все будет хорошо надеюсь что мой прогноз вам понравился. На сегодня все. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем периоде.